Здравствуйте, коллекция Курв от Fisher сезона 16-17. Это новинка этого сезона. Это клеш раньше не было. И очень Fisher гордится тем, что они появились у них. В общем-то, очень читаемое, логичное решение. Абсолютно понятное. С другой стороны, не очень понятное. При присутствии, в принципе, старой, достаточно мощной серии RC4, которая, в общем-то, была нормальная и до сих пор работает и до сих пор присутствует. Но как бы... Сделали и сделали, давайте понимать и разбираться, что с ней не так или не так, как ее понимать. Значит, это в принципе такая некая попытка сделать доступные любительские лыжи с хорошей спортивной, но лояльной для обычного туриста пенсионера какой-то характеристикой. В результате появилась вот эта серия, которая, в общем-то, для таких как бы ветеранов спорта, которые могут технически мочить, но уже там не в той, может быть, э, кондиции, но при этом хотят получить от лыж какой-то максимальный драйв, такой проспортивный, приближенный к спорту. Плюс изменение правил ГС -а Фиса, который сделал лыжи запредельно скоростными, увеличив радиус за 35 метров и сделал их, в принципе, да, не до конца безопасными для любителей и для общепринятых трасс, которые не закрывают по соревнованиям, Венуштайрн, производителей, в общем-то, я бы сказал так, открывает производителям нишу производить а, лыжи старый формат ГС, когда лыжа 175, там 180 ростовки была с радиусом там 17-18 метров и всех это вполне очень устраивало и радовало, потому что можно было не фигачить скоростной хороший а, средний поворот, получая полный фан и, и не убиваясь. В общем, давайте теперь вернем конкретики, значит в линейке есть три модели, это крайние точки, это SL и старый формат ГС, SL это классика жанра. Это 164 и 13 метров поворота Ну, более классического СЛа я не знаю Это такой все Фиса СЛ В его лучшем варианте вот. Лыжа жесткая И, конечно, надо тестить Но по параметрам это вот именно классический сел, Такой же, в общем-то, как и другие СЛа в категории RC4 у Фишера Точка с другой стороны Это 18 метров Это такой вот именно Old Fizz Old GS Такой тоже лыжа Стабильная, рельсовая Жесткая, быстрая, веселая В общем-то, как любят эксперты Катающиеся в горах и в просторе Чтобы часто не поворачивать И некая средняя серединная лыжика Но, на мой взгляд, она готова взорвать мир И если она действительно еще и едет Так же приятно, как оставляет ощущение Эмоции Когда ты ее держишь в руках и гнешь Это середина на некая DTX. Новая технология. Походу, она без титанала. И вместо титанала там DTX лыжи немножко легче по ощупь. Но она реально мягкая и пружинистая. Она такая вау-вау-ба-ба-ба-ба. То есть, ну, я не знаю, как это объяснить. Вот так вот через камеру вам передать. По катанию я от нее ожидаю за счет этой мягкости очень веселый такой широкий диапазон динамичных поворотов веселых. То есть, я думаю, что можно ли на ней легко при ее паспортной 16 метрах радиуса зажимать и в 13 метров, и при этом я думаю, что она должна хорошо идти и на 16 и на больший радиус. То есть лыжи, которая даст некий такой широкий универсализм в стилистике катания, именно по радиусу поворота. И, остается, и будет оставаться при этом в области комфорта и комфортном катании. Уверен, что на тестах она точно будет, потому что в общем-то такие лыжи ну, любят люди, любят эксперты и понимают, что это касса, потому что в общем-то не как бы одно дело поговорить о спортивных лыжах, другое дело кататься в спортивном режиме, это разные вещи как бы, говорить-то мы любим кататься, но не все и я, честно говоря, уже давно пришел к тому, что я не хочу вот это все, это убиваться, это вот это вот вот, но это все уже переход в разряд практики лыжи все-таки это занятие это катание, давайте мы пойдем покатаемся, чтобы не пропустить результаты тестов этих лыж подписывайтесь на канал и в среднем на склоне пока